В этом году в городском округе Подольск День Победы над фашистской Германией отмечали с особенным размахом. Воспоминания о хорошо проведенных длительных выходных добавляют радости и доброты в серые будни. Мы собрали яркие и позитивные моменты недавно прошедших праздников, чтобы поднять вам настроение и наполнить будни атмосферы торжества и веселья. В Большом Подольске 9 мая было очень много мероприятий и концертов. А начинался День Победы с шествия Бессмертного полка. Всего около 27 тысяч жителей приняли участие в митинге. Самое массовое шествие началось от площади Ленина и закончилось на площади Славы. В нем приняли участие около 24,5 тысяч человек. В колонне плечом к плечу шли студенты, школьники, представители разных профессий, члены городской администрации, ветераны войны и труда и многие другие. Практически у всех участников были портреты воевавших родственников. Некоторые несли и по несколько фотографий. День Победы над гитлеровской Германией для каждого воспринимается по-особому, но в этот праздник мы все вспоминаем своих погибших на войне родственников и всех-всех, благодаря кому мы сейчас можем радоваться и проводить мирные шествия. Митинг закончился поздравлениями представителей администрации городского округа с праздником, минутой молчания и возложением цветов. После шествия подольчане разошлись по концертным площадкам, которых в Подольске было более восьми. В парке Талалихина, например, параллельно с концертом проходили спортивные соревнования. Здесь был и воркаут, и стрельба, и даже подсчет приседания и отжиманий для нового рекорда Московской области. Всероссийская акция называлась «Рекорд Победы». В заданное время люди по всей стране отжались по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. В этом году участники акции «Рекорд Победы» отжались и присели в сумме около 26 тысяч раз. А вот прямо сейчас... В очень многих городах проходит эта акция, люди отжимаются, приседают, занимаются спортом. И все для того, чтобы показать ветеранам, пожилым людям, что они не зря боролись и есть на кого оставить новое поколение. В это время на концертной площадке парка Героя Советского Союза Виктора Талалихина были настоящие праздничные гуляния. Коллективы дворцов культуры городского округа радовали зрителей своими выступлениями. Хорошие. Пляшу, веселюсь всегда в парке, все праздники бывают здесь. День Победы, наверное, это самый хороший праздник, потому что не было этого дня, не было бы и остальных праздников для нас и для наших детей и внуков. Чтобы не появлялись новые ветераны у нашем государстве. Пожелаю, хочу здоровья всем молодежи и не знать, что такое война, только по фильмам. Не воевали наши бабушки и про дедушки тут не было бы нас на, на, на этом белом свете. И я хотела бы, если бы была вот такая возможность, сказать им огромное-огромное спасибо за мирное небо над головой, за нашу жизнь, которую они нам дали. Зрители концерта на сцене певческого поля в Дубровицах также поделились с нами своими впечатлениями. Хорошее настроение, пришли посмотреть. Отличный, святой вообще праздник. Как можно не прийти Каждый 9 мая мы ходим на кладбище, соответственно, слагаем цветы вместе с сыновьями, чтим, стараемся, чтобы они так же, как и мы, наши традиции чтили, чтобы не забывали наших дедов, да? Парня? Артисты в этот день отложили все свои дела. 9 мая для них особый праздник. на сцену и думаешь, как бы не заплакать от эмоций, которые переживаешь в те времена, как это все было. Как, в общем, просто эмоции захлестываешь и стоишь. Да, в этот день мы откладываем все дела, чтобы у нас не было и дачи, и все. Это святое выступить на этом празднике. Жители других городов Подмосковья делили вместе с подольчанами радость празднования Дня Победы. Владимир и Оксана приехали в Дубровицы из Мытищинского района весело, очень но классно, очень красиво, погода замечательная хочется, сегодня, да, мы просто очень, ну начали саппортическая реально очень приятно сегодня это проводим война. этот праздничный день. Это, и это и праздник, который О, объединяет нас всех, потому все что я думаю, что нет семьи в России, которая не коснулась бы война, и с каждым годом как бы память уходит, и ветеранов становится все меньше, но масштабы праздника не угасают, как бы и это радует. Здесь, рядом с речкой, многие подальчане готовили шашлык из мяса, хотя всего в двух шагах развернулась полевая кухня со вкусной кашей. Вспоминали 9 мая и то, как отмечают этот праздник в других странах. А можно я нашим друзьям с Украины передам большой привет в пожелании с праздником? Я им хочу сказать: ребята, держитесь. Правители, они временные, они приходят и уходят, а история в душе народа остается навсегда. Военные песни и стихи заставили многих вспомнить рассказы дедов и прадедов, ведь война была страшной и запускала свои костлявые руки в каждый дом. Немногие вернулись с полей сражений, немногие смогли рассказать об ужасах боев, но даже те факты, которые дошли до нас, должны не допустить повторения военных действий. Хорошо, что и подрастающее поколение понимает ужас и противоестественность кровопролитий. всего на свете На земле, где нет войны Ночью спят спокойно дети Там, где пушки не гремят В День Победы нельзя не вспомнить о солдатах, офицерах и генералах, благодаря храбрости которых мы сейчас можем наслаждаться жизнью. Салют в честь Дня Победы над немецким нацизмом в этом году прогремел не только в Сквере Поколений, но и в микрорайонах Кузнечики, Климовск и Львовский, а также в поселках Дубровицы и в деревне Федюкова. Самый долгий салют был в Сквере Поколений. Он длился даже дольше, чем Московский. Надеемся, что несколько минут в воспоминаниях о праздничных выходных подняли вам настроение или заставили задуматься над подвигами предков. Спасибо за внимание и успехов в учебе, труде и обороне!